Друзья, 10 ошибок большинства мужчин во время душа. И я говорю об ошибках, которые делаете вы, потому что я сам совершал большинство из них. И сейчас вы про них узнаете. Первая ошибка в душе ⁇ вы принимаете слишком горячий душ. Я люблю горячую воду, но, друзья, вы должны понять, что если вы принимаете горячий душ, вы, первое, раздражаете кожу, и второе, смываете необходимое кожное сало, которое защищает вашу кожу. Вторая ошибка, вы моетесь слишком часто. И третье вы моетесь слишком долго. Я знаю, что вы подумали. «Антонио, это разве проблема? Чистота – залог здоровья, так?» Да, но не надо перебарщивать. Если вы моетесь четыре раза в день, возможно, это перебор. Но для большинства из вас мыться раз в день вполне достаточно. Если вы проводите полчаса, час в душе, друзья, хватит. Подумайте о всей воде, которую вы тратите. Есть много способов не тратить так много воды. Ванны, сауны. Вы можете плавать в бассейне. Парни, найдите альтернативу чрезмерно долгому душу, которая не будет так вредна и тратить много воды. Следующая ошибка. Вы используете слишком жесткий шампунь, когда моете голову. Я понимаю, вы хотите смыть все с себя. Но, друзья, когда вы смываете шампунь, вы тоже смываете кожное сало. Кожа может раздражаться, ведь большинство шампуней не натуральные, что вызывает раздражение головы. Вы слишком агрессивно трете кожу мочалкой. Я знаю, что вы любите свою мочалку и полотенце. Ничего плохого в мочалке нет. И начинаете конкретно защищать кожу на теле, защищать лицо, смотрите на себя в зеркало и вы красный. Это раздражает вашу кожу. Вы удаляете слои кожи. Это может привести к трещинам, это может привести к проблемам. Друзья, будьте менее агрессивны. Следующая ошибка тесно связана с предыдущей. Вы не используете свежее полотенце или храните мочалку в душе. Друзья, когда что-то лежит там весь день во влажности и тепле, угадайте, что происходит. Это почва для размножения бактерий. Друзья, будьте осторожны при повторном использовании полотенца. Далее кондиционер. Вам нужно использовать кондиционер после шампуня, если ваши волосы длиннее, чем 2 сантиметра. Почему? Шампунь смывает кожное сало, кондиционер восполняет это. И происходит своего рода реминерализация волосяных фолликулов. Друзья, это имеет значение. Попробуйте кондиционер. Не нужно использовать слишком много, это приведет к следующей ошибке, в чем виноваты практически все. И это избыточное использование шампуня и кондиционера. Все, что вам нужно – маленькое количество, размером с миндаль идеально подойдет. Некоторые могут сказать, что любят наливать целую ладонь. Не перебарщивайте, лишние траты, от этого ваши волосы чище не станут. Далее, если вы бреетесь в душе, ничего страшного. Но когда вы оставляете свое лезвие в душе, как мы уже говорили, в теплом и влажном месте размножаются бактерии. В царапинах и сколах на лезвии, если это одноразовая бритва. Это может привести к инфекции на лице. Правильно ополаскивайтесь. Это может привести к раздражению, если на вашей голове, на теле, особенно в складках и трещинах останется шампунь. Друзья, вам нужно избавиться от всего шампуня, кондиционера. Все моющие средства должны быть смыты. Если пена останется, и когда вы намокнете, вы не будете чище. Они уберут кожное сало, что приведет к раздражению в подмышках, в других местах. Я не буду тут вдаваться в подробности ополаскивайтесь правильно. Ну что, друзья, я хочу узнать, какие ошибки совершаете вы. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, поделитесь им и подпишитесь на канал.